Всем привет! Я Диана, ведический астролог и таролог. И сегодня, в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных, я хочу сделать расклад Таро на отношения. Сейчас мы сделаем расклад Таро для тех, кто уже длительное время в отношениях и сейчас переживает сложности в семейной жизни. Этот расклад называется «семейные проблемы», и он помогает разобраться. В чем возникла проблема в ваших отношениях и найти пути решения этой проблемы. А прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк и подписаться для тех, кому интересно данное направление. Первая карта расклада семейные проблемы нам подскажет, кто вовлечен в эту проблему. Итак, у нас выпадает четверка пентаклей, четверка пентаклей. В раскладах на отношения ведет себя неоднозначно и как правило может вести себя не лучшим образом во первых она говорит о человеке который очень долго раздумывает решиться ему на что-то или нет жениться или нет признаться в своих чувствах или нет и тем самым очень затягивает время также четверка пентаклей может указать на человека с гипертрофированным чувством собственности того, кто к вам проецирует чрезмерно это чувство. Поэтому приглядитесь, кто в вашем окружении может это быть. По второй карте мы посмотрим, угрожает ли эта проблема вашим семейным отношениям. Итак, у нас аркан маг, что, конечно же, говорит о положительных тенденциях расклада, о том, что сильные угрозы вашим семейным Отношениям у вашей семьи не присутствует, но может опять же говорить о недостаточной решительности вас или вашего партнера. Третья карта в этом раскладе укажет нам, послужило ли чье-то поведение на то, что возникла данная проблема в вашей семейной жизни. Король Жезлов говорит нам. О теплом отношении вашего партнера к вам, об искреннем, достойном отношении. Что можно сказать, что поведение вашего партнера не спровоцировало возникновение этой ситуации. И нужно смотреть, что именно стало причиной. Четвертая карта в раскладе «Семейные проблемы» укажет нам, уже происходила эта проблема ранее в вашей семье или она новая. Десятка мечей. Десятка мечей указывает на то, что уже такие ситуации происходили и уже в вашей семье такое случалось. В первую очередь, десятка мечей – это про чувство. Про чувство разочарования в своем партнере, про чувство страдания и душевной боли, про чувство безысходности, когда вы не знаете, что вам делать. Поэтому, скорее всего, сейчас в вашей семье уже не первый раз возникла ситуация в обстоятельствах которой вы испытываете эти все негативные эмоции. Давайте посмотрим, что же вам поможет разрешить эту ситуацию с помощью пятой карты. У нас выпал туз кубков в перевернутом положении. Туз кубков – это про чувство, это про любовь непосредственно. Но в перевернутом положении эти чувства могут быть наигранными или неискренними. Возможно, один из вас предпочитает быть любимым, но не любить самому. С таким подходом сложно строить долгосрочные отношения. Возможно, кто-то из вас имеет больше рациональную, материальную заинтересованность в этих отношениях, а не реальные чувства. Есть ли проблема, которую вы можете избежать в уже сложившейся ситуации? Отшельник. Отшельник нам указывает, что вы можете избежать одиночества, если сможете правильно поступить в этой проблеме и сможете сохранить свои семейные отношения. Давайте посмотрим, как семейные проблемы вредят вашему здоровью и отражаются на нем. У нас выпал аркан-жрец, что указывает, что... Психологические потрясения, которые вы испытываете от семейных проблем, могут обострить хронические заболевания. Могут вам вернуть или приобрести вредные привычки, которые также наносят ущерб здоровью. А также очень сильные психологические потрясения дают вам семейные проблемы. И давайте посмотрим итоговую карту этого расклада. Чем же все-таки все закончится? И у нас выпадает перевернутый паш кубков. И это говорит о том, что пока что ничего не закончится. Конфликт может продолжаться и быть достаточно непредсказуемым. Возможно, сейчас вы живете прошлым. Тем, какими ваши отношения были в прошлом. Что и приводит к кризису в ваших отношениях. Попробуйте отпустить здравый смысл. Перестаньте постоянно анализировать свои отношения и искать логичные способы решения ваших проблем. Доверьтесь своим чувствам, отпустите свои эмоции, проявите их и по отношению к своему партнеру. И возможно тогда он последует вашему примеру и ответит вам взаимностью.